Всем привет, друзья! Вы на игровом канале Дядя Ваня и Сегодня мы с тобой разберем главную тему нашего дня, нашего, значит, вопроса, как же настроить кнопки FGH в нашем с вами любимом эмуляторе Game Loop для PUBG Mobile. Собственно, не будем затягивать, сразу переходим к делу. Сперва, для того, чтобы все это дело заработало, нам необходимо с тобой сделать две простых вещи. Обратите внимание на левый значок стрелочки вниз, это загрузки. И вот здесь внизу, тут есть у нас HD-звук, а также там будут HD-ресурсы и HD-значки. Я их уже скачал, тебе, собственно, нужно сделать те же две вещи. Загрузить HD-значки и HD-ресурсы. После этого, после того, как ты все это дело скачал, мы с тобой отправляемся к следующему этапу. Нажимаем Стрелочку, заходим в настройки нажимаем управление нажимаем настроить и вот здесь вот просто делаем сброс сброс сохранить нажимаем f11 справа у нас есть функция раскладка самого эмулятора собственно нажимаем ее и смотрим что здесь у нас имеется кнопочки стоят а нам надо сделать сброс здесь также делаем сброс нажимаем сбросить все оно сбросилось якобы да давай еще проверим вот так вот сместим Сбросить. Все. Стало на место. Нажимаем «Сохранить». В принципе, практически мы с тобой приблизились к концовке. Нажимаем э, «Выход». «Сохранить» мы нажимали. Нажимаем «Выход». Закрываем вот это дело. Э, идем проверять. Идем проверять. После того, как мы все эти с тобой сбросы, раскладки сделали, нам необходимо э, с тобой, собственно, перезагрузить эмулятор. Нажимаем «Выйти». Выходим. Закрываем эмулятор. Нажимаем «Выйти» заходим в него снова и ждем когда свершится запуск нашего с тобой эмулятора запускается наш с тобой эмулятор ну а пока он запускается я бы хотел попросить тебя прожать лайк этому видео написать в комментарии обязательно напиши помогло ли тебе это видео или нет чем именно помогло и в принципе если тебе здесь атмосферное понравилось подписывайся на канал прожимай колокольчик потому что эфиры каждый день утром Вечером у нас стримчанские, как праки, как кастомки, так и просто я играю, так и локалки. В общем-то, много всего интересного не пожалеешь. После того, как мы с тобой перезагрузили эмулятор, наша с тобой задача пойти и проверить все это дело на себе. Я пойду это в соло, сделаю, чтобы побыстрее, чтобы долго не париться, никому не мешать. Наша задача с тобой сейчас упасть, приземлиться на домик и проверить, работают ли кнопки FGH или не работают. А также кнопка shift в транспорте. У многих не работает shift и пробел, по-моему, да, тормоз тоже не работает. Сейчас мы с тобой это дело и проверим. Единственное, что не работает, так это все равно, друзья мои, подъем тиммейта. Пока что этот баг не пофиксили, это баг самой игры. То есть, если тиммейт поднимать, то там уж, я думаю, не ум. Не... Усложнится. У вас задача нажать просто Ctrl, нажать плюсик поднять товарища. главное наша задача, чтобы работали все кнопки. Итак, мы видим с тобой, что у нас все кнопочки, видишь, на экране показываются в их местах. Т на микрофоне, да, допустим, вот мы можем с тобой использовать все эти дела. Там Y, да, вот работает микрофон. А дальше наклоны у нас работают, да. Наклоны у нас работают, прицел у нас работает. Кнопка стрелять у нас работает. Лечь, сесть, прыгнуть. Uh, пока что все у нас инвентарь. Смотри, самое главное. Кнопочку табуляции нажимаем. Мышка появляется. И убирается. Все, значит, как минимум уже инвентарь нас, uh, это, нас уже порадовал. Но дальше, сейчас мы просто прыгнем куда-нибудь, куда только глаза глядят. Сразу вот сюда, куда-нибудь приземлимся. по Найдем кемп, найдем лут, сможем его поднять, надеюсь, и по-быренькому ли в нем. Все. Так кнопка прыжок работает. Ну в принципе оно и работало, да? Именно это и работало. Нас интересует вопрос FGH при подборе лута. И вот трубка да будет, если попадется ботинок, хотелось бы, конечно, чтобы бот сразу еще на блюдечке к нам преподнесся. Было бы неплохо. Ну, может, даже не бот, а чел какой-нибудь. Ну, басичек было бы тоже неплохо. Так. так, мы в соло против склада. Самое главное это не забывать, чтобы тут на сквад не нарваться. Вроде у нас никого нет. Так, ну вот. Собственно, смотрите. Калаш у нас автоподбор сработал. И кнопочки, видите? Мышка вот. F, G и H. Ctrl, кстати, работает. Смотрите, нажимаю F. Опчики поднимается дальше. А, все остальное у нас тоже автоматически поднимается. А то, что нам не нужно, мы можем поднять а, сами, да? То есть, если даже это автоподбором не поднимается, вот мы хотим поменять оружие, мы нажимаем F. И у нас все поднимается. Так. Бабах. Ты зря сюда пришел, дружище. Ты не вовремя. Может, это человек. Может, это человек? Нет, не человек. Ну и ладно. Вот, собственно. И ботинок. К сожалению, у него, наверное, оружия нет. Но смотри, кнопка F у нас имеется. Вот она, F. Нажимаем F. Смотри, мы хотим с тобой проверить кнопочку H. Опчки! Работает. Кнопочку G. опчки Работает. Кнопку F. В конце концов, у нас с тобой тоже работает. Так что. В принципе, э -э это мы проверили, да? Э это мы с тобой проверили. Давай сейчас проверим еще. Э -э транспорт. Транспорт, да. Нам надо проверить с тобой транспорт. Шифтует он у нас или нет. Пойдем его убьем. Блин, это жадность такая. Фрая разгубила. Потому что, как ни крути, а приятно все-таки. Сорбалета кому-то приписать. Согласись. Как это приятно. Даже ботика, если убиваешь, все равно. Приятно. Да, давай проверим еще разочек, кстати. Берил. Поднялся. Все работает. Все чеки-пойки, друзья мои. Так что вот так. Так что вот такие вот батоны, вот такие вот э, пироги, наклоны работают. Все это дело у нас с тобой работает. Значит, лечь, стать, сесть, ударить. Ну, прицел вы сами видели, да? Работает все у нас. Э, инвентарь открывается. Кстати, инвентарь открываешь, мышка вот появляется, видишь, вот мышка. Убирается мышка, появляется мышка. Выкинуть надо, выкидываешь. Все кнопочки на своих местах. Так что... Пользуйтесь, не забывайте про лайк, колокольчик. Подписку, конечно, обязательно фу, образом вообще просто за зазвезю. Потому что если подписку не оформишь, я это видео нахер удалю. Ты понял ты меня? Я на тебя обижусь по полному. Просто обижусь. А то вам понимаешь, э, в чем. А, вот, shift работает-то. shift -то работает, понимаешь, просто в чем фигня? Я вам э, видосики пилю, э, фичи нахожу, как это все пофиксить, значит, да, как исправить баги. Лаги шмаги, всю эту херню значит, на канал выкладываю. И обратил внимание, что из 100 тысяч просмотров, допустим, да, только 20% человек подписывается. Понимаешь, обидно, обидно. Я-то стараюсь для тебя, в первую очередь, не для себя. Что мне, что мне стоило взять, сесть за компьютер, взять, открыть эмулятор, зайти, посмотреть, как это все дело поломать, исправить, как ему дать леща. И пробел, кстати. Пробел тоже работает. Так что вот так Прожимай свой лайк. Не забывай про подписку. На канал и колокольчик тоже. Пока.